На занятия на тренажер Хьюбер я пришла два года назад. Были боли в спине, которые были вызваны грыжей поясничного отдела. И пришла за тем, чтобы укрепить мышцы спины, укрепить мышечный корсет. На данный момент проблема полностью решена, боли в спине абсолютно не беспокоит. За это же время я приобрела правильную осанку, появился рельеф мышц и укрепился тонус мышц. По всему телу фигура выглядит стройной и потянутой. Я себя чувствую энергичнее, бодрее, крепче, выносливее. Занимаюсь три раза в неделю. Я считаю, что это оптимальное количество занятий в неделю для меня лично. Занятия проходят очень легко, в такой теплой дружеской атмосфере. У Александра Павловича индивидуальный подход к каждому клиенту его. И результат он действительно превосходит все ожидания.